Съемное эластичное ударопрочное защитное покрытие. Производство Хайгир. Эффективно защищает капот, бампер, пороги, нижний ярус дверей от сколов, царапин, битума и абразивного воздействия камней, песка и смерзшегося снега. Препарат быстро высыхает и образует эластичную состойкую пленку, которая при необходимости легко удаляется руками и не оставляет следов. Можно наносить на цветные металлы, сплавы, окрашенные и лакированные поверхности, а также пластмассу и стекло. Показанному покрытию уже второй год. И оно, конечно, ждет, не дождется, когда я его сниму. Но сейчас я вам покажу, как выглядит это покрытие во время дождя. А в ссылках под видео... Я дам ссылочки на предыдущие мои видео, где я показываю, как выглядит это покрытие. Люди просили показать, как выглядит пленка во время дождя. Вот смотрите, видите. Вот так вот. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго. Спасибо за внимание.